Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ее ведущий Роман Полинсков, как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». И, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта прямо сейчас для тебя. Смотри внимательно! Начнем с мировых новостей. С 27 сентября по 3 октября в Казани проходит чемпионат мира по УШУ. На турнире участвуют представители из 57 стран мира. И кто из спортсменов смог добраться до высшей ступени пьедестала, узнаешь в репортаже Марины Вахрушевой. Шоу, которое превзошло все ожидания. Именно так говорили о церемонии открытия 14-го чемпионата мира по УШУ. Впервые хозяйкой главного турнира среди сильнейших соперников стала Казань. Казань имеет большой опыт проведения международных спортивных состязаний. И я уверен, что мы создадим самые лучшие условия для проведения чемпионата мира. Церемония открытия была тесно связана с Востоком, в которой гармонично переплетались элементы русской и татарской традиций. Они отразились в борьбе с драконами, национальных песнях и плясках. Свои показательные выступления представили спортсмены сборных Китая и России, мастерство и уровень подготовки которых завораживали зрителя. Большие надежды на победу выразил чемпион мира Ильяс Хустандзинов, который в составе российской сборной отстаивает честь нашей страны. Уж он занимается с пяти лет. Чемпионский титул для него уже шестой в карьере. Подготовлен на данный момент хорошо. Буду стараться из-за всех сил. И, в принципе, уверен в своем хорошем выступлении. Главный соперник, конечно же, рд начальники этого вида спорта – Китай. И также есть отличные э, команды азиатские – это Тайвань, Вьетнам, Корея. Соревнования по спортивному ушу в центре гимнастики будут проходить на протяжении пяти дней в двух дисциплинах – Таолу и Саньда. Чистота и четкость выполнения движений из различных стилей оцениваются в ушу Таолу, а искусство рукопашного боя – в направлении Саньда. Эти кадры вы можете видеть с 1.16 финала по спортивному ушу направления Саньда. Напомним, что вчера первую бронзу в копилку российской сборной принес Павел Муратов, а уже сегодня серебро завоевала Татьяна Ившина. В одной шестнадцатой финала до 60 килограмм среди женщин российскую сборную представляла Кристина Морозова. В двух раундах она потерпела поражение от украинской спортсменки и не смогла выйти в следующую стадию турнира. Кристина, мы-то планировали, что она войдет в тройку, но я думаю, дело все опыта. Кристине не хватило опыта, а украинская девочка, она опытная, везде выступает международные соревнования. Кристина, это соревнование. Если не, не зарежу, сколько, я думаю, что все Среди мужчин весит до 65 килограмм Россию представлял Али Долгатов. Одержав победу в двух поединках, он успешно прошел в одну 8 финала, а превзойдя бразильского участника по частоте и четкости ударов в одну четвертую. Впереди спортсменов ждут финала главного турнира, где и выявят сильнейших борцов мира. Награждение закрытия чемпионата состоится 3 октября. Марина Вахрушева, Владислав Сергеев. Неделя спорта. Теперь переходим к Казанскому федеральному университету. На этих выходных состоялся очередной этап Спартакиады первокурсников. На этот раз спортсмены сдавали нормы ГТО. Кто и как там смог отличиться, узнаешь в следующем сюжете. В воскресенье 1 октября прошла основная часть Спартакиады ⁇ Готов к труду и обороне ⁇ На этот раз студенты сдавали нормы многоборья. Участие приняли более 200 спортсменов. Как главный судья, я ни с кого, естественно, не болею и не имею на этого права. Ha <laughs> ha. Студенты-первокурсники приняли активное участие в фестивале ГТО. Каждый вложил свою лепту в общее дело. Эмоции, волнения, переживания – все это претерпевает каждый спортсмен во время спартакиады. Здесь своих поддерживают криками и хлопками. Самая шумная команда – команда Института экономики и управления финансов. Они же и представляли университет в республиканском фестивале. Согласно положению о фестивале, участники соревновались с даче норм ГТО в основной части по пяти видам, проверяя силу, выносливые. И гибкость. Девушки отжимались, юноши подтягивались. Некоторые участники в дисциплине прыжки в длину достигли трех метров, чем со стороны соперников и напарников заслужили комплименты и аплодисменты. Цель этого мероприятия возрождение и развитие традиций массового спорта среди студентов вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой, пропаганда здорового образа жизни. Лучшие участники фестиваля будут отобраны для дальнейшей спортивной жизни университета. Будет команда спортсменов которые представят университет на республиканских и всероссийских конкурсах ГТО – это хорошая идея возрождение хорошей идеи но единственное не надо заставлять этим заниматься если это идет от души то это все хорошее направление не обходится без эмоций. Для многих спортсменов данная спартакиада имеет важное значение. Здесь ребята познают трудности, одолевают их, терпят поражение и побеждают. Например, студенты из команды Мехмата нацелены на победу серьезно. Нормально. Зашкаливает кровь, зашкаливает. Много соперников. Прям хочется их победить. Тут каждый сильный. Не первый год в Казанском федеральном уделяется большое внимание пропаганде преимуществ комплекса ГТО. Преподаватели кафедры активно продвигают спорт студенческие массы. Следующая сдача норм спартакиады «Готов к труду и обороне» пройдет 5, 6 и 7 октября на стадионе «Динамо». Диана Янтимирова, Руслан Шигапов. Неделя спорта. Также хотелось бы выделить один из нормативов ГТО – «Стрельба». Данный вид дисциплины проводится впервые, и как там все было, расскажет Даяна Камалова. 30 сентября в Манежном зале «Уникса» состоялось соревнование по стрельбе в рамках ГТО среди студентов Казанского федерального. Сдача нормативов ГТО на сегодня не является обязательной. Однако проверить себя на меткость и оценить свою физическую подготовку решились как юноши, так и представительницы прекрасного пола. При этом условия для всех одинаковые. Нас ждала лазерная винтовка, все были в одинаковых условиях, никто не знал, как с ней работать. И вот, ну то есть такой кот в мешке, в принципе. Стрельба в университете проходит впервые. Для организации мероприятия в зале Уникса установили специальную систему снаряжения и мишени. Пулевая стрельба производится из электронного оружия. Всего участникам даются 8 выстрелов, три пробных и 5 зачетных. Так, например, студенты экологического факультета были подготовлены к соревнованию и смогли выбраться в тройку лучших команд. Опыт стрельбы уже был, но не из лазерной винтовки. Это было очень неожиданно. Ну, в моем случае для меня это не было неожиданностью. Я уже сдавал ГТО, у меня есть золотой значок, я уже отстреливался. Поэтому, ну, конечно, неудобно то, что это лазерная винтовка, непривычно, но все же было не очень так трудно. Каждому давалось по 10 минут на стрельбу и 3 минуты на подготовку. При этом волнение переполняло участников. Некоторые даже признаются, что на протяжении всего времени их не покидала дрожь в руках. В дальнейшем мероприятие планируют стать традиционным и проводиться каждый год. Даяна Камалова, Дарьяна Храбрецова, «Неделя спорта». Ну что ж, мы продолжаем программу «Неделя спорта». И сейчас мы будем говорить о студенческой футбольной лиге Республики Татарстан сезон 2017-2017. И сегодня у меня в студии главный тренер сборной Казанского федерального университета по футболу Руслан Юнусов. Руслан, тебе большой привет. Большое спасибо, что нашел время к нам прийти. Ну что ж, новый футбольный сезон. Что можешь сказать о своей команде? Я знаю, что это для тебя первый сезон у руля нашей сборной. Сам играл за сборную университета Казанского федерального университета. Сейчас возглавляю. Ожидания на самом деле большие. Команда молодая. Есть ряд опытных игроков. Я думаю, что у нас достаточно сильная сборная, чтобы бороться за первое, второе, третье место. Это наша задача. Что вы сказать против соперников в первом туре? Как команду я на самом деле не видел их, только в позу прошлом году последний раз видел. То есть в прошлом году они... Все говорят, что они очень сильно прибавили, они заняли в прошлом году второе место. Mm -hmm. а, да, они заняли второе место, и в вот у них очень... 27 очков было. Да, я очень сильно удивился. Видимо, сборная наигралась, и сплоченный у них коллектив. Будет непросто, но мы, постар... мы постараемся сыграть а на удержание мяча, на контроле. С резкими атаками. Большое тебе спасибо, Руслан, потому, что ты смог к нам прийти, дать такой краткий, можно сказать, обзор нашей сборной КФУ как мы вообще готовы. Uh -huh. Ну, в принципе, я, я надеюсь, что мы готовы к началу нового сезона. Да, мы готовы. Uh -huh. И по последний вопрос. Просто спрогнозируем. Какой счет будет? В матче с Энерго, да? Да. Что, что ждать зрителям? Давайте поставлю на самый простой, на нашу победу, на счет 2-0, я думаю. Мы вряд ли пропустим и должны будем забить свои моменты. Хорошо, кто забьет у нас? Забьет Коплунов Владислав и Давыдов Денис. Угу. Хорошо, ну что ж, надеемся, то, что прогнозы Руслана сбудутся и... В первом туре мы одержим первую победу и принесем в копилку сборной КФУ 3 очка. Ну что ж, я напоминаю, то, что в студии у меня был сегодня главный тренер сборной Казанского федерального университета по футболу Руслан Июсов. Руслан, тебе большое, большое спасибо, что ты к нам пришел. Ну а мы продолжаем программу «Неделя спорта». Итак, друзья, напоминаем еще раз то, что игры сборной Казанского Федерального университета по футболу в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан состоятся 5 октября на стадионе Тулпар. Играем против сборной Энергоуниверситета Начало матча в 11.30. И 13 октября на стадионе Мира сборная КФУ играет против КНИТУ КХТИ начала матча в 10.00. Приходи болеть за свою любимую команду. Завершаем нашу программу уже, как обычно, новостями из автодрома Казань-Ринг-Каньон. На этот раз закрытие летнего гоночного сезона. Что там было, расскажет Тимур Файзулин. Рев моторов, звуки шин и многое другое из мира автомобилей было представлено на закрытии летнего сезона 1 октября на автодроме Казань-Ринг-Каньон, где прошла очередная ярмарка спортивных запчастей и гонка среди легковых автомобилей различных классов. На суд зрителям были представлены машины как нового поколения, так и раритетные авто. Мокрая и слегка дождливая погода, которая присутствовала на мероприятии, никак не остановила ценителей автомобильного искусства, поскольку на ярмарке присутствовало огромное количество посетителей. Многие автомобилисты могли испытать свой двигатель на мощности по крутящему моменту. Отбоя не было ни на секунду. Огромная очередь машин не давала ни секунды отдыха организаторам. Посетители мероприятия могли сделать селфи с любой машины которую встретят, будь то Lamborghini Murcielago или BMW Z4, заканчивая никогда не стареющей классикой российского автопрома, обтюнингованной копейкой или восстановленным запорожцем. Итогом мероприятия стал кольцевой заезд для любителей быстрых скоростей. Сам быстрым оказался Александр Пасан на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution 8. Второе место занял Николай Брагин на Mitsubishi Lancer, а за ним Сергей Смирнов на Mitsubishi Galant. Тимур Файзулин, Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.